Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и мы продолжаем сегунскую историю об Анархической Республике. И мы в прошлой серии добились множества Великих Побед, и сейчас мы будем наступать уже, начинать, потому что армии противника были множество разбиты. Мы отразили нападения, как на наши порты, так и на наши сухопутные армии. В общем-то, реально, победы великолепные, Поэтому надо бы продолжать наш успех, нападать, наконец-таки. Но, как я уже и говорил в прошлой серии, я буду нападать не на Тенегасиму, потому что он крайне мало вероятно будет у нас теперь нападать. Если будет нападать, то, скорее всего, в Хьюгу. Поэтому в Хьюге я просто создам огромную армию из линейной пехоты, ну или, по крайней мере, более-менее армию хорошую из линейной пехоты, которая сможет оборонять данную провинцию. Так что больше нужды в какой-то обороне не будет. Это очень хорошо. Для меня, мне теперь не нужно там будет держать войска свои огромные. Такие вот дела. Кстати, ополчение с копьями я пересылаю, наверное, в Будзен из Хига. Потому что в Хига все равно никакого строительства ничего не происходит. Восстаний никаких нету. Все, в общем, нормально. Так что давайте идите на фронт. В Бунго тоже я смотрю. А, нет, в бунга все нормально, до поры до времени. Сейчас снова тут будет все хреново, надо. Поэтому снова возвращать сейчас моих ополченцев, которых я послал в атаку. В Будзене, что можно сказать? Ну, через хода 2-3 наконец-таки отсюда уйдет влияние Сегу на императора. И можно будет один отряд куда-нибудь переслать. Наверное, как раз-таки в бунга и перешлю. Так, ну в Нагату у нас все нормально пока. Кстати, надо этого агента переслать в СО, пускай они, пускай он качает как раз-таки мои войска, британскую пехоту вместе с линейной. Кстати, британцы, по-моему, раскачаны уже и так до максимума, у них уже какая девятая лычка, офигеть, это реально уже очень круто. Они практически неуязвимы, это просто великолепно, в общем-то. Так, ну что. Ну и, наверное, можно пропустить ход пока. В Асуме еще могу, смотрю, выпустить один отряд Но, наверное, этого делать не буду По той причине, что, возможно, кто-то кто сюда все таки высадится когда-нибудь Чтобы предотвратить захват города Я, пожалуй, оставлю там хотя бы два отряда И по три Так, вы, ребята, знаете, куда плывите? Ну, наверное, вас тоже где-нибудь здесь Рядышком я оставлю Далеко слать не буду Потому что надо же все таки оборонять наши порты не хочу я их потерять. Особенно британский порт. Как вы видели, что я могу даже сделать ради его спасения. Я могу три отряда ополченцев послать против шести и победить. Ну, это вот просто мой великий скилл. Так, ну и наверное пока пропускаем ход. У нас скоро появится залповый огонь еще, да? А, точнее, извините, огонь на подавление. Это тоже очень хорошая фишка. Вторая после залпового огня полезная. Поэтому ее мы получим. Я буду этого очень рад. Так, ну что там? Фукуэ метается из стороны в сторону, видимо. Думает нападать или нет пока. А я уже думаю, что точно буду нападать. Правда не на Фукуэ. Кукуэ. Так, растущее недовольство в двух провинциях, это понятно. Потому что здесь у меня все-таки не хватает людей для состава бригады оборонительной, это ясно, в Цукусе все нормально, да, так что сюда ничего не надо везти, в Хидзене тоже все нормально, оставляем как есть, и в Нагасаки тоже все нормально, но, кстати, вот отсюда бы желательно вывести мою линейную пехоту, она уже хорошо раскачавшаяся, уже давно здесь сидит, кстати, охраняет, или точнее отдыхает, так что надо бы сюда, может быть, привести вот этих ополченцев. Но это вести их очень долго, так что нет. Угу. Ну, не знаю пока. Давайте оставим как есть, наверное. В Хьюге, да, вот будет восстание. Надо сейчас ввести обратно моих солдат. Давайте вот этих вот ополченцев... А, кстати, не смогу я за один ход, да, вернуть их. Но я думаю, что если мы уничтожим Такусиму, тогда уже все равно тут не будет восстания никакого. Так, уничтожаем Такусиму. Нет, лучше не стало от этого, блин. <гар Internet> <р değer> <д Dumbo> Дерьмо. Так, выносим, конечно, деревянные пушки, нахер они не нужны мне. Но все равно вот эти вот четыре отряда, их возвращу в Хюгу. Они мне не нужны сейчас. В то же время, если я сейчас верну четыре отряда, а смысл какой -то тогда сюда вообще кого-то возвращать, верно? Блин, немного я себя поставил не в удобное положение. Надо было одного просто командующего вернуть в Хьюго на один ход, наверное, да? Потому что сейчас надо либо отменять налоги, либо нанимать новых солдат. Блин, короче, наверное, давайте отменим налоги на один ход. Так и быть. Два корабля, которые у меня здесь теперь остались, пускай один отремонтируется. Косуга. Хоть и там, как бы, ну, не сильно уж поврежден, но все равно поврежден, извините. Один корабль пускай обороняет вход в эту бухту. Ну и, в общем-то, через ход мы, наверное, посадимся на... Ну, почему через ход? Наверное, даже сейчас, да, посадимся на корабли и поплывем. Тогда что с этими четырьмя делать отрядами? Сука. Блин, я не знаю, что с ними делать. Так, ну ладно, вы возвращайтесь пока. Мой агент, давай-ка иди к фронту. Ну и, кстати, Фукуяма не решается все равно нападать. Он сидит и занимается непотребствами у себя там. Отремонтирую, наверное, давайте пока я порт, во-первых. Во-вторых, хотел еще печь, но, как видим, не хватает денег. Здесь же я все абсолютно ремонтирую, на что мне хватает денег. Почти на все. Я атакую, давайте Фукуяму. Ну, потому что все равно я его разобью стопроцентно. Армия у меня вполне боеспособная. А у него же нихрена не способная. Хотя я вот думаю, может быть из ногата все-таки вывести кого-то, нет? Так, давайте как сделаем. Агент, иди давай, обучай войска. И нападаем. И еще раз нападаем. Автобоем я выигрываю, конечно же. Хотя можно было, кстати, другого команду еще послать в бой, а не моего дайме. Потому что у дайме и так уровень уже до небес, ну хотя ему все равно надо качаться. Ну понимаете, за сколько ему еще качаться придется, блин, ему надо будет сто еще биться играть, прежде чем он докачается до последнего уровня. А вот другим командующим это было бы целесообразнее. Так, Суа, блин, Суа, то все равно бунт будет. О, дерьмо, собачье, я что-то и не подумал об этом. Да. Надо думать, прежде чем что-то делать. Я уже это понял прекрасно, потому что сейчас выйдет такая ситуация, но хотя все равно я смогу предотвратить восстание. Отменив налоги. Ну, блин, налоги отменять, -мо! Столько денег потерять. Ладно, отменяю налоги, что еще делать-то. Или нет, можно отсюда вывести и привести туда. Потому что все равно в этой провинции-то и не будет восстания через ход. Давайте так и сделаем. Блин, не хватает немного совсем. А-а-а! подери! Нет, не пройдут все равно они. Да ё Ох, Блин, дерьмо. Да как я вот ненавижу в этой игре реально такой момент, что войска не могут пройти всего лишь. что да тут, блин, ну метр. Они уже в городе. Ё-моё. Эта хрень уже не в первый раз у меня возникает. Уже столько раз-то было, блин. И вот каждый раз такая херня. Так, ладно, давайте пока я отсюда из Будзена выведу, наверное, три даже отряда. Рискну три вывести. Они идут в Нагата. Пускай так. А вы, значит, идете в Суо, и вот эти войска идут в Будзен. То есть, попытаюсь так сделать, чтобы здесь было как гораздо больше солдат. Так, ладно. Вы пока ремонтируйтесь, вы пока стойте. Так, здесь пускай будет армия, тут тоже по одному отряду хотя бы. Но в Нагасаке я даже не знаю, можно было бы в принципе распустить этих линейных пехотинцев и поставить сюда обычных ополченцев, но ради 20 рублев, которые купятся где-то, наверное, только через 20 ходов, но ну, это бессмысленно делать, я считаю. В то же время нахождение там линейной пехоты хорошо прокачанной, но тоже как бы не сильно полезно, наверное. Они как резерв, конечно, у меня, но они находятся хрен знает где. И там просто, скорее всего, битв никаких не будет. Никогда. Теперь. Так, ладно, что я, наверное, пропускаю ход. Тут все, через ход все будет нормально. В Хьюге тоже отменю ход. Блин. Да, я везде отменил налоги, но это, конечно, дурость полная. Ладно, что придется пропускать ход. Что еще делать-то? Дьодзая там, кстати, набирает флотилию, смотрю, снова, наверное, сейчас с новой силой попытается меня атаковать. Ну, давай, я жду тебя. Жду на ты, на вы. Ага, там Фукуя что-то делает. Фукуяма у меня продолжает бомбить мои фермы. Снова приплыл по мою душу. Да-да-да, я знаю. Прекрасно я это все знаю. Так, ага. Сюгунацкий ублюдок прям подплыл к нам близко. Что-то я не пойму, для чего он это сделал. Хочет, чтобы получить, получить по щам своим наглым. Наверное. Так, один корабль, кстати, надо бы послать починиться. Давайте это здесь и сделаем. Один корабль пускай сюда встанет сейчас. Вот здесь в узкое место, чтобы можно было предотвратить нападение. И также можно было немножко пограбить. Так, этот корабль пускай стоит как стоял. Так, все, все, все. Ага, вот здесь как бы сейчас поступить. А, в Хьюге теперь все нормально. А, ну это да, потому что я отменил налоги точно. Сейчас будет все снова ненормально. Ну, я отошлю пока один отряд, наверное, сюда. И три отряда солдат моих, хотя. Блин, думаю, может их оставить там, пускай они будут как оборону моего города устраивать. Хотя давайте их оставим, наверное, вправду. То есть зря я вообще здесь ход сидел, хотя починил корабль, ну ладно. И вы давайте плывите, короче, в Суа. Все, переправляем нашу анархическую армию, первую пехотную. Пора ей уже вступать в нормальные битвы, в сражения громадные. Так, выйдите в Нагата. Все, теперь здесь Нормуль. Выедите в Будзен, хотя нет, давайте, наверное, поступим по-другому. Выйдите в Будзен. А вы идите в Цукуси, потому что я просто боюсь, им все равно не хватит ходу. Все, наконец-таки здесь влияние противника через ход убавится до нуля. Мой агент иностранный, Давай-ка двигаем в СО. Здесь мы соединяем наши армии в СО. Теперь здесь такая, ну уже по более приличнее создается армия. М -м, создавать ли нелинейную пехоту, я что-то даже не знаю, стоит ли. Судя по тому, что у меня сейчас сюда еще придет столько вот линейной пехоты. Возможно, надо просто создать рукопашных каких-нибудь ополченцев с копьями. Хотя тоже, как-то думаю, сейчас уже, наверное, смысла и нету. Если будет залповый огонь, еще огонь от подавления, то уже просто никакой противник не сможет сравниться с моими солдатами по мощности. Так, ну ставлю, короче, пока что еще флотилию одну на оборону. Один корабль остается, короче, около Хюги оборонять. В случае, если кто-то высадится, попыта... попытается. Так, вы атакуйте Сюгунскую флотилию. Автобоем сыграю, потому что мне просто неохота уже играть эти сражения. И бомбите, кстати, Тосовский замок. Отлично, казармы повредили им, дополнительные минусы к доходу. Можно потом будет что-то еще раз бомбить, потому что они меня реально заколебали бомбить. Теперь я их буду бомбить, этих ублюдков. Так, ремонтируем печь, к тому же она стоит очень дорого, но своих денег она, в принципе, окупит через несколько десятков родов. Фух, постепенно восстанавливаем нашу экономику, постепенно восстанавливаем, на 3000 уже стабильно выходим. Во всех провинциях уже порядок повысился, прекрасно. Наш народ, наконец, стал анархическим, как видим, везде почти уже республика. В некоторых провинциях еще остаются небольшие группы императорских преемников, но они скоро сойдут на нет. Где-то даже еще Сгунские есть, е Ну ладно, что? Суо, это станет нашим плацдармом для нападения на Аки. Не знаю, что там дальше. Давайте, кстати, можно было бы посмотреть. Ну, для этого надо бы кого-то либо нанять, либо нашу гейшу наслать ее обратно. Давайте-то она пускай обратно идет потихонечку. А то следует нам как можно быстрее разведать территорию противника, узнать какие там силы, ждать. Возможно, моих сил-то и не хватит совсем. Но против Фукуямы почти уверен, мне хватит моей мощи. Кстати, посмотреть хотелось бы, с кем воюет Нагаока. Он воюет со всеми, кто вот в нашей стороне. Видим, кстати, такую ситуацию, похоже, что Император стал проиграть после того, как я перешел на сторону... Ну просто стал я республикой, видим, да, очень сильно стал проигрывать император, практически уже нет у них никаких сил, начинают они терять свои провинции, середину у них уже давно отвоевали и постепенно-постепенно они начинают терять оставшиеся силы. Для меня что это значит? Нужно как можно быстрее нападать, уничтожать императорские провинции, пока они еще не совсем сошли на нет. А после того, как их уничтожат, нужно будет наконец-таки обороняться и воевать против чисто Сёгуна. Да, Сёгун что-то стал очень мощным, поэтому с ним война предстоит нам гораздо горячее, чем с императором. Это не может меня не радовать. То есть меня это наоборот как бы не радует совсем. Очень будет все это плохо для меня и очень тяжело. Еще как бы все самые тяжелые моменты впереди. Далеко мы еще не побеждаем. А так только пока выживаем. Ну и наверное давайте я пропускаю ход, вроде все сделал. Соберу армию до конца в Суо через ход. И после этого уже двинусь на Фукуяму. Ну правда, наверное, своего иностранного наемника я все равно пошлю чисто разведать хотя бы территорию. Опа, Фукуяму решил даже не напасть на меня. Опять дерзнул, сейчас опять-таки отправиться на днище морское. Здесь, как обычно, расстановка. Даже, наверное, не как обычно расстановка, я встану чисто к нему передом. Потому что, если не ошибаюсь, у них нету разрывных снарядов. Соответственно, мне к нему надо ну, будет самому сына, плыть. Тихое море такое. Огромная карта зачем-то нужна, не вообще не понимаю, зачем. Ну и мы ожидаем 10 часов, часов пока они подплывут к нам. О, хороший, схватил, по-моему, даже потерял две пушки, да, сразу же. С первого выстрела. Так. Так. Вести огонь! Сжечь этих ублюдков! о, -о, -о. Да, уже двумя-тремя обстрелами я его, блин, зажег по полной программе задницу. Так, перезарядка продолжается. Они уплывают. Вести огонь! Не... Сделайте так, чтобы они не уплыли от нас. Суки, они тоже стреляют, смотрите-ка, в ответку. Типа а мы тоже как бы воевать-то умеем, сволочи вы такие. Горите в аду, сволочи. О, все сдаются. Отлично. Готовы. Героическая победа. Ну, не героическая, возможно, но очень даже быстрая. Интересно, сколько у Фукуямы там флотов? У него, блин, всего 4 провинции было, но сейчас уже даже 3 осталось. И он нанимал такие огромные количества флотов, хотя вообще, откуда он брал такие деньги, остается только догадываться, у кого он брал кредиты постоянные. Так, наши порты, конечно, закрыты, здания получены, наконец-то. Прорыв в военном деле, радостная весть, господин. Не господин, а наш совет Верховный, ну или, точнее, Народный Совет. Благодаря знаниям, перенятым у иноземцев, мы сделали открытие в военной инженерии. Стоимость возведения всех военных построек, время возведения всех военных построек. Великолепно, товарищи. Только вот такая проблема, у меня как бы военных-то постройки и нет, которые я могу раскачивать, поэтому ваши достижения, как бы сказать, весьма сомнительные, или точнее они нахер не нужны никому. Ремонтируем, кстати, сельскохозяйственную аренду, моим кораблем. Я давайте-ка все прочикаю, что там находится. И тут вообще какая-то непонятная ситуация. Почему-то тут три отряда стоят в одном... в одном месте. Чего они делают тут, я даже не знаю. И причем сюда движется Мацуэ. о Какие у него уже нормальные это солдаты, слушайте. Причем он императорский ублюдок, а потому, скорее всего, он на меня бычит. Ё-моё! Ребят, еще, видимо, все далеко не закончено Все только начинается Блин, я еще бомбить не могу, оказывается Вот дерьмо Ну, если это, короче, такая херня Значит, иди ты в нога-то быстрее, чувак Сейчас нам нужно будет здесь нанимать Ну, точнее, не здесь, а южнее линейную пехоту Чтобы направить ее как раз-таки на оборону Так, а мою же армию я все равно направляю вперед Мне нужно нападать, наконец Я не могу сидеть уже ждать надо нападать. Кстати, нет. Видимо, я буду ждать. <laughs> да, потому что видим, такая хрень здесь стоит. Возвращаемся тогда. Возвращаемся. Окей. Вы, ребята, все равно высаживайтесь. Как бы не бойтесь ничего. Вас примут как следует. Отлично. Да, очень большая армия здесь уже накопилась. Однако... И надо бы, наверное, все-таки перестать ополчение в Нагата. Давайте идите в Нагато. Хотя здесь сейчас будет самая, блин, жаркая битва, наверное, из всех жарких битв, которые когда-либо были в моей... В моем государстве. А потому, я даже не знаю, может быть, вас обратно вернуть. Хотя, нет, наверное, не стоит. Сидите, как сидели. Задницу поближе к стулу прижмите. И ждите. Так, еще давайте два корабля. А точнее, один корабль сюда я еще перешлю. И, наверное, ферму значит ремонтировать нет смысла. Отменяю я ремонт, потому что все равно ее сейчас сожгут нахер. Отремонтирую. Давайте лучше порт, наверное. Корабль где-нибудь вот здесь встань. Или... Не, давайте даже его, давайте его поставим даже где-нибудь вот здесь, потому что наверняка из Аки никакого флота не выходит. Его лучше поставить где-нибудь вот здесь корабль, чтобы он именно закрывал вот этот вот пролив весь полностью, дабы противник не выплывал и даже не пробовал на меня нападать. Так, продолжаем бомбить ее. К сожалению, безрезультатно. Хотя два корабля, блин, могли бы спокойно разбомбить нахер его. Так, один корабль у меня остается также на обороне. Ну и, в общем-то, все, в принципе, нормально. Так, все оставляем как есть. Везде либо нормально, либо еще лучше. Отличное настроение у народа. В Бунго, кстати, отличное настроение, это только на время, да? Через ход надо будет нанимать все-таки кого-то. Ополченцев, скорее всего. Иначе будут бунтовать. Так, ну и, наверное, давайте пропускаем ход. Все, что хотел, сделал. Да, было бы хорошо иметь мне пушки, кстати. Но, к сожалению, пушки, если нанимать, то нанимать лучше всего где-то в СУО. Иначе их придется пересылать ходов так 10. За это время они уже сами себя пере потратить деньги. Ну, то есть, получается, как бы два раза одну и ту же пушку купил. А всего, получается, по... итогу я купил только одну пушку. Потому надо где-то здесь строить город будет. Наверное, в Аке, скорее всего. Я пойду дальше, потом Аке захвачу и построю город. Там уже будем строить артиллерийский, наконец-таки, полигон. Ладно, тем временем, давайте пропускаем ход все таки да, Пора пропускать. Ох ты, император что-то там приел какую-то армию. Наверное, погрозить мне Ручкой типа, ой-ой-ой, я тебе покажу. Ну, он все равно не сможет ничего не сделать, пока он находится на своем островке. Да, вновь нападение, вновь нападение. Фукуяма пересылает огромную армию на меня. Классно. Так, ты иди давай дальше, продолжай. Ух, ух, ух, ух, нихрена тут армии. Да, все уже понятно. Дальше сейчас пойдут ребята гораздо серьезнее, чем вот этот Фукуяма дерьмовый. Там уже и линейный пехот, и уже чё такого у них нету. Не то, что вот эти бомжары, которые на меня нападали постоянно. Типа вот Фукуяма. Он сейчас тоже напасть хочет, видимо. Ну, блин. Я ему на самом деле даже напасть не дам. Я его тут же атакую. Нахрен ждать его атаку. Чувак, иди к папочке. Хотя нет, давайте соединимся сначала, конечно, с моим наемником. Соединяйся со мной и нападаем. А, ну, я, конечно, тут автобоем сыграю. К дамке не ходить даже. И, наверное, знаете, что сделаю? Сайга море. Ты сколько там? Ну, у него еще до хера качаться, на самом деле. Но у него защитник прокачан. Поэтому я его возвращаю в Нагата. Давайте-ка бегом бегите в Нагата. Все же будет восстание, если ничего не изменить. Ну, я, наверное, найму линейный пехот, во-первых. Кстати, она стала дороже. Похоже, что кто-то мне давал в огромную, огромный бонус к найму солдат, да? Это, наверное, мой как раз-таки главнокомандующий. Доходы от разграбления, численность отрядов. Нет, это не тот. И на... не наследник, наверное, да? Хм. Тогда кто, что ли, Сайга Такамори давал? Нет, что-то я не пойму, короче. То ли может. А, это, наверное, знаете, да, это же этот иностранный наемник, скорее всего. Стопроцентно. Ладно, тогда мы идем все равно дальше. Хотя. Нет, подождите. Вот ополчение мне нахер здесь не нужно. По крайней мере, стрелковое. Обычное ополчение я оставлю однозначно. Потому что они мне нужны в качестве. Ой, в качестве. В общем, обороны от копейщиков противника, хотя я думаю, они уже даже не будут добегать до меня, уже столько реально такие хорошие стрелки у меня, уже с такими огромными прокачками, что реально до них добежать ополченцы обычные или копейщики, даже я рекати, не смогут в нормальном бою. Они уже стреляют настолько хорошо, что ну, им уже не грозит такая опасность. Так, что мы дальше, кстати, будем развивать-то, я думаю. Развивать ли дальше изоляцию, может быть, потому что изоляция дает уровень довольства во всех провинциях плюс 2 даже. То есть, даже, наверное, оставлять войска не придется мне в новых провинциях. Они будут сами себя охранять, и все будет отлично. Или можно цензуру, но это, блин, 9. Это то же самое, что изучить сначала надзор, а потом изоляцию. М да. Так что можно много чего изучить здесь. Но в то же время, конечно, военка тоже мне требуется. Но, извините, все равно денег очень недостаточно. 3000 это маловато. Это еще иметь в виду, если что, я еще не нанял всех солдат, которых я хотел. Я еще хочу нанимать солдат. Тогда еще будет меньше доход и будет еще хуже. Ну, кстати, во всех провинциях, видимо, появились последние события. Что это за последние события? Не прорыв, не прорыв в военном деле наверняка, это что-то другое. Ну, в общем, ладно, везде повысилось настроение. Да и ладно, мне только это понравилось. Это лучше, чем если бы его не было. Но, однако потом все равно, наверное, упадет настроение, как всегда. Так, вы встаньте, кстати, по грабке немного. Хоть что-то, хоть какую-то копеечку, но нам это будет все равно полезно. Тем временем, тем временем наблюдаем, что Джодзая плывет со своей флотилией и армией. Ну, я это, конечно, игнорировать не собираюсь, поэтому я. Соберу свою флотилию и нападу на них. Предотвращу их высадку и уничтожу всю их армию. Ну, однако, даже можно туда автобоем сыграть. Конечно, я от автобоя сыграю. Мне это гораздо нравится больше, чем, блин, тратить на это огромное количество времени. Продолжаем тогда нападать. Дзетзая просто бежит в ужасе. Типа, нихрена себе охреневшие. Так, ну, можно тогда, знаете, как сделать. Мы тут один... Даже два корабля. Не, вроде один захватили. Его нужно было бы направить тогда в атаку. Эти два корабля. А мы уничтожаем их не корабль. Еще один захватываем. И еще один давайте-ка направлю я в атаку. Дай насрать. Мне только хотелось, чтобы он утонул. Хорошо, что он утонул. Так, ну ладно, возвращайтесь тогда. Я, в общем, все сделал, что хотел. Уничтожил их флотилии. Теперь можно плыть домой. Хотя, вот, не знаю, мне отпустят ли теперь тут Нагоя состоит со своей огромной армией. Нагоя. Мацуэ сюда придется с армией. Блин, сколько у вас солдат, ребят? Вы бы хотя бы немного сэкономили бы, что ли, на солдатах? Потому что столько дофига я боюсь. Я очень боюсь их. Так, ну хорошо. Деньги есть, кстати, надо куда-то их потратить, наверное. А куда их потратить? Ну, не, на ремонт как, я, как сказал, не буду тратить, потому что бессмысленно. Думал, может, что-нибудь построить, но мы уже нигде ничего не можем строить, потому что просто нету достаточного уровня развития, либо не хватает еще денег до сих пор. Так, флотилии мои. Готовьтесь обстреливать Мацуя. К сожалению, обстрел безрезультатен. Черт возьми. Как так безрезультатен? Их там огромное количество армии, а вы промахиваетесь каким-то образом. Ну и даете, ребята Хорош Горош Такс Да, моя тут шлюшка ходит Надо ее будет направить в битю Потом в, бун... в бинго Ну и с бинго уже ваки может быть пойдет Хотя навряд ли Пропускаю ход, короче, смотрим Да, Джудзая, конечно же, атакует мой корабль Одинокий, стоящий Uh, не знаю, чего он добивается, решительная победа даже автобоем, <laughs> вообще зашибись. <плес> Хотя от захваченного сейчас корабля, блин, только потеряя деньги. Ох, опять высадился, да серьезно, да как? О мой бог, хватит высаживаться, ради бога. О, да мне еще даже и бомбить собирается, вот это да. Юнага со своей армии подходит, вот это да. И высадились захватчики, ну я уже понял, блин. Опять-то со своими бомжами высадился. Да как ты заколебал уже бомжи плодить. Реально, каждый раз высаживаться с бомжами. Ну ладно, что ж, друзья, давайте продолжаем атаковать. Нападаем на Аки. Ну, как видим, Аки даже сдастся без боя. Ну, или точнее, только с автобоем. Конечно же, уничтожать я, разграблять город не собираюсь. Хотя это принесет мне огромное количество прибыли. Но мы только занимаем. Я не вор, я не убийца, я не маньяк, поэтому я предпочитаю мирное сосуществование с жителями данного города и просто его захватываю, оккупирую. Так, ну что, тут у нас есть еще в Куямске войска, ну это на самом деле, конечно, смешные войска, они уже ничего не сделают. И можно было бы, наверное... Нет, надо тогда по-любому сейчас плыть к нагатам мы не сможем... Разбомбить Мацуя, а потом взять, оплыть и здесь остаться. Мы не успеем это сделать. Так, блин, кстати, вот эти войска мы из Нагата можем вывести, но это вот буквально хватит их два отряда и все. А надо бы еще кого-то нанять. Давайте наймем хотя бы ополчение с копьями. Так, еще найму я линейную пехоту, но этого, видимо, уже все. Мы не успеем им подойти потом к городу. Мы только рядом встанем и все. А надо бы, конечно, еще бы поучаствовать в сражении в самом замке, но, видимо, не хватит времени на это. Ну ладно, все равно два отряда сейчас наймутся через ход, все будет нормально в провинции. Тем временем, Ваки, я тогда... Сейчас как поступлю? Тут у нас очень большое недовольство. Плюс тут у нас еще будет сейчас расти влияние противника. Так что мы, по идее, можем вывести только 6 отрядов. Тогда я делаю так. Я вывожу, наверное, своего дайме. Не, давайте военачальника своего. Хотя он дерьмо полное. Не знаю даже. Не, давайте, все-таки, дайме вывожу. Также линейную британскую пехоту, плюс еще обычную линейную пехоту, хорошо прокачанную. И я иду в ивами. Все, вот это вся моя армия, которой я иду войвами. Ну, правда, я вы вами то пойду, наверное, гораздо позже, из-за того, что все равно... Ä, сейчас еще зима, а зима будет длиться 4 хода, и я не могу пройти пока по вражеской территории все равно. Это иначе мне принесет большие потери среди солдат. Так, иностранный наемник раскачался, отлично. Твердость во время поединка, твердость при диверсиях, твердость во время поединка... Нет, точности всякие вот эти вот мне не очень нравятся. Твои возможности в этом смысле. Давай-ка ты станешь офицером, тоже как был мой прошлый агент. Метка стрелковой пехоты, перезарядка. Всей стрелковая пехота. А здесь что это значит? Стрелковая пехота только? Не понимаю я, что это означает. То ли, может быть, имеется в виду только, которые стреляют из винтовок, а там, типа, еще из луков дополнительно. Ну, лука я все равно не использую, так что извиняйте, ребятки. Так, что дальше можем развивать, кстати, сельскохозяйственную аренду. Наверное, я этим воспользуюсь. Или здесь можно построить. Ну, нет, здесь я строить боюсь, потому что там все равно будут бомбить, атаковать, сжигать, блин, уничтожать. Короче, сами знаете прекрасно, что там будет. Тогда лучше всего построить в Нагасаки, здесь более всего спокойнее. Здесь менее будет всего атак, и, соответственно, там как бы больше безопасности. Кораблем бы это, конечно, уничтожить флот тукусима было бы очень полезным. Но, извините, там два корабля, плюс они используют разорные снаряды, как я. Я, наверное, знаете, как поступлю. Более правильнее, конечно, как уже делал. Подошлю сюда на помощь еще корветка Сугу. Вот двумя кораблями уже можно спокойно сыграть.